Два сердца, две души, две улыбки, рука в руке и очень нежный взгляд. Не знаю, наша встреча не ошибка, она подарена нам много лет назад. Взгляни, как тихо падает звезда, давай поймаем мы ее в ладони и загадаем, чтобы никогда беда за нами не устроила погони. Прекрасно быть в верности в плену. Дышать любовью, ею, наслаждаться. В глаза твои я робко загляну, Чтоб в синеве их тихо искупаться. Ты для меня единственный причал, Где лишь с тобой я утром просыпаюсь, Чтоб ты в душе моей мелодии звучал, Кубами ласково тебя касаюсь. С тобою мы у нежности в неволе, Любовь горячая, подобная огню, И это чувство сильное до боли, но до последней капли сохраню. Ты смысл моей жизни в мире этом. Я на тебя молюсь, тебя благотворю. Ты утро с необузданным рассветом. Я от тебя, как на костре, горю.